Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас начало вот этого нашего всеми ожидаемого кардигана. Вот я уже начала вязать. И все-таки я решила видео разделить на две части, чтобы вы могли начать посчитать свой размер. Будем считать, сейчас все объясню почему. То есть четких размеров я давать не буду. Все будет в расчете, в пересчете на ваш размер и на вашу плотность, и на вашу пряжу. Потому что, оговорюсь по пряже, Сейчас, кстати, сразу же, пока начала видео, я рекомендую вам, девчонки, настоятельно посмотреть внимательно, не фоном это видео, а посмотреть, послушать, потому что я много буду говорить нужной информации, которая влияет на результат, как бы, потом в процессе. Вот Здесь есть много нюансов, хотя... По факту, по итогу, вещь будет очень простая, потому что я нашла в интернете еще вот, вот такой вот кардиганчик, подобный вот и его я вижу но я его не снимала я его вижу как пробный вариант я потом вам его отдельно коротким видео сниму расскажу как я вязала по своему же описанию которое у меня уже есть поэтому если захотите вы вот платочной вязкой его тоже свяжете молнию здесь в этом мастер-классе я покажу как вшивать молнию вот кстати еще оговорюсь что очень мне помогла, опять же, моя подписчица, благодарность большая, ссылку на Инстаграм я оставлю под видео в описании, потому что я вам, вот честно, от души рекомендую завести свой блог, потому что идей у, очень много у человека, и она щедрая на, на это потом потому что она мне послала и схему, она мне послала и ссылки на узор, она мне про, по, посылала... В процессе и результат ее есть. Ее результат я вам тоже, кстати, покажу. Это уже во втором видео. Вот. Ссылку на эту подписчицу я вам оставлю под видео в описании. Она мне очень помогла. И вот как, как бы направила. Вот. Потому что я, почему я вязала первый кардиган вот по своему описанию с капюшоном, там как положено. Там он посложнее. И как. Я поняла в процессе, что действительно моя Ирина, по-моему, зовут. Подписчица права, что лучше не надо делать лишних движений. Вот. Поэтому сам крой максимально будет простой. Не боимся этого. Узор тоже простой по факту. И по факту я тоже взяла второй узор. Тот, который я вам показывала. Об этом тоже сейчас все подробно расскажу. Я пробовала. Я пробовала. И все-таки второй узор, ссылку на автора этого узора я тоже оставлю под видео в описании, это канал тоже про вязание, я думаю вы его все знаете, ну не все, но большинство, Ну в общем раз я воспользовалась узором с этого канала по рекомендации, то ссылку по правилам я оставляю под видео в описании, зайдите, может еще чего-то найдете интересного у этого блогера. Вот, если честно, я ее не знаю. Ну, да мне, в принципе-то, и некогда смотреть вязальных блогеров. Я, если вяжу, то я смотрю сериал какой-то, либо какие-то передачи. Итак, девчонки, что по материалу? Тоже у меня здесь очень много нюансов. Узоры, узоры, узоры. Вот я. Вот это первый вариант, который схема, и который, кстати, я неправильно показала изнаночный ряд, потому что, опять же, я начала вязала на работе. Вот, образец, а потом снимала дома. И я показала неправильно. Сейчас я вам покажу оба узора. Вы, конечно, выберете себе, как вы хотите. Но вот я для сравнения показываю первый узор. Первый. Вот здесь линии идут влево. Да, тут видно вот эти вот линии. А мне не нравится, кстати. А здесь они вот так вот небрежно переплетаются. И получается вот такая вот сетка. И вот я вяжу вот этим вот узором. Не вот этим но покажу вам сейчас оба вы девчонки вот так как я смотрите сколько у меня образцов лучше вы свяжите больше образцов но определитесь со спицами с плотностью с пряжей ну с плотность в основном вот если бы у меня кстати была тонкая Молния такая нежненькая, я бы и был киднохер я бы вязала вот по первому образцу вот этот такой летний воздушный вариант. Вот этот вариант мне нравится больше всего. Но так как у меня пряжа вот этой вот, пару мотков, у меня не хватит. И заказала я, ну хотя я могла бы скомбинировать с вот этим вот, с тем цветом, что я заказала, было бы очень красиво, да. Вот. Ну, вот, вот так вот. Ну, я, вы знаете, я в Чехии, у меня обычно, обыч, очень часто случается, что мне приходится э, довольствоваться тем, что у меня есть, и как-то выходить из ситуации. Но я, если честно, склонилась бы к этому варианту. Здесь, конечно, первый вариант узора, сделать его вторым вариантом, что сделала Ирина. Вот. Я, я надеюсь, что я, я сейчас снимаю, компьютером у меня нет, телефон занят. Я надеюсь, что я правильно говорю имя моего помощника. Такого негласного. Если я ошибаюсь, простите, пожалуйста, я выучу обязательно ваше имя. Вот. То я бы склонилась к этой пряже, и у нее тоже было два, по-моему... Или альпака. Что-то тоненькое, тоже пушистенькое у нее было. И одна нить поеток Вот, поеток девчонки, по расходу пряжи. Вот если вот этой вот пряжи, я бы взяла упаковку. Здесь у нас по 50 граммов 5 мотков упаковку. Это 5 мотков. И я думаю, этого хватит. Если говорить о Кидмахере. У нас 500 метров вот здесь. Вот в 100 граммах это 1000 метров, да. Вот. Я думаю, что этого хватит. Вот я говорила, я вяжу из Пухановки. Вот такая вот желтая этикетка, которая совсем, ну, пока, во всяком случае, сейчас, ну, конечно, немного распушится, но я уже с ним работала, покупала я его в Украине. И это как раз тут. Длинный ворс, неправда, нет этого длинного ворса, кто в Украине, девчонки, можете, конечно, к Лене обратиться, но здесь ворс не длинный, видите, он совсем большой такой, хотя это, кстати, у меня квартира не в пуху, я и не хочу вот пушистую, пушистую норку, поэтому я сейчас в этой модели, я этим пухом норки довольна, потому что здесь пониженная пушистость этой вымышленной норки. И я вяжу в два сложения и добавляю одну нить вот этого вот, поехать. Вот, вот. Но я же говорю, если бы это, у меня было из чего, я бы связала вот так вот. И еще, почему я все-таки остановилась вот именно на этом варианте. Дв две нитки пухонорки и одна поеток Потому что у меня вот эта плотная молния. И почему-то я подозреваю, что у меня... Я попытаюсь, конечно, найти потоньше, купить потоньше и больше по свету. ну хотя я ее спрячу, она там будет спрятана. В принципе-то с цветом я еще и смирюсь. Кстати, Ирина предложила шикарный способ закрытия вот этой вот молнии. Вообще обалденный. Так что все вас ждет впереди. Я полностью ей как бы доверилась. И опять же, настоятельно рекомендую завести свой блог. Я же не говорю мастер-классы. Возможно, со временем. Но делиться своими тем, что вы делаете, и, и то. Молодец, женщина. Вот. Держу я значит этим вторым вариантом узора два сложения пухнорки вот эту нить я не добавляю я ее оставлю на шапке на носки она используется постепенно и нить пайеток, что хочу сказать как я вяжу, показываю вам свое приспособление потому что я вязала и эта пряжа она очень я же привыкла привыкла вот так вот наматывать короче отматывать побольше пряжи да вязать, А оно-то путается, вот эти вот пайетки путаются, и неудобно. Поэтому я вот взяла от ворога и вот эта пряжа у меня в ведерке. Вообще в коробке все, вот два матка, видите, расход большой. И, кстати, очень удобно, ничего у меня не путается. Моток там, те матки у меня изнутри, так как они катались по полу, изнутри повылезала. В общем, запуталась, мне было ужасно неудобно, я нервно больная была после вот этого кардигана опера. Ну, в общем, я вот придумала такое приспособление, и как раз вот, вот мне сейчас комфортно. Клубки не катаются по полу, вот эти вот клубки не путаются с этим, и все отлично, как раз вот он разматывается так вот идеально, нигде не цепляет внутренние нити, и все у меня в этом плане идеально, что и вам рекомендую. Вот по расходу пряжи, девчонки, Хорошо, что мне передали с Украины 10 мотков одинаковых. Потому что, как я говорила в том видео, 5 мотков. 5 мотков не хватит, если в две нити. Вот я связала вот сколько я... Ну, ну, сколько я связала. Совсем ничего. У меня уже два мотка вот-вот. Ну, образцы еще я связала. 15 сантиметров я всего лишь связала, и вот и вот эти вот два образца. Вот еще хочу показать образец. Почему я говорю? Лучше свяжите много образцов, чтобы вы понимали, что вам нравится больше. Если вы заказали вот по моим рекомендациям одну упаковку, потому что я свято, свято верила, что одной упаковки хватит. Но теперь смотрю, что видите, да, вот моток 15 сантиметров связано. Ну, конечно же, это и передняя деталь, и задняя. Но, но у нас же еще и рукава и еще много всего, поэтому я не могу сказать точно. Вот, если вы заказали одну упаковку, берите одну нить этой нити и добавьте э, одну нить бюджетной какой то там, Супер Лана Тиг, либо Лана Голд 800, вот, одну ниточку ту, одно ту, и будет идеальненько. И пух вам, у вас же не лысая норка, у вас нормально, если вы норку заказывали. То вот так вот я вам рекомендую, да? чтобы не дозаказывать. Это я уже вижу, потому что у меня так, у меня даже нечем добавить, я планирую в Украину, поэтому привезу себе, вот, здесь вот смотрите половина связана в две нитки две норки и одна дополнительная с пайетками, и вторая часть, это одна норка и одна с поетками, что тоже очень симпатично, девчонки, так что и так может быть, даже так так что вяжите образцы девчоночки, далее Потом будете э, определяться уже по образцу, что вам нравится. Вот я, я же говорю, я учитывала то, что у меня толстая молния. И вот такая вот тонкое полотно. Понятное дело, что эта молния вообще потянет его непонятно в, как, в какую степь. Э, ссылку на молнии, ссылку на паетки, ссылку на пухнорки я вам оставлю, девчонки. Ссылка на Леночку там тоже есть. Спросите у нее. Ну, пайетки это Алиэкспресс. Вот эта норка у Лены я брала. С Алиэкспресса тоже можно заказать. Вот это тоже можно, кидмахер у Леночки заказать. Молния с Алиэкспресс тоже оставлю ссылку. Все будет под видео, все вот эти ссылки. То, что я покупала через интернет и на Лену вот, в Украине. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к расчетам. Нет, давайте сначала узор. Так. Итак, узор номер один, это вот этот вот узор, где у нас полоски идут в определенную сторону, да, они вот таким вот образом. Значит, давайте я вам сейчас прям и покажу, как я набирала, вот я набирала петли этим моим любимым способом, здесь я провязала раз, два, три, восемь рядов у меня всего, вот давайте я сейчас вам и покажу это все подробно. Значит, количество петель всегда должно быть кратно 4. Расчета я вам сейчас покажу все, как я считала, чтобы у вас равноценные были и полочки, и спинка при этих ну, рапортах. Значит, число петель кратно 4 плюс 2 петли кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 889 мало нитки 10 11 12 13 14 это у нас образец 14 петель 3раппорта и 2 кромочные петли то есть вот 2 кромочные. Здесь у нас мы раппорт разделяем на две половины 2 и 2. Это один раппорт. И здесь уже по 4. 4 и 4 и 2 раппорта. Вот. Так, резинку. Первый ряд вяжем резинку 1 на 1. Я сейчас быстро покажу этот свой способ. А вы просмотрите. Я тоже оставлю ссылку. Более медленно, кто еще не знает, но я думаю, мои девчонки уже все знают, я очень часто им пользуюсь, и все уже научились этот простой способ вязания резинки. Второй ряд, первый ряд мы провязали, второй ряд кромочную снимаем, здесь у нас лицевая петля, вводим спицу сзади, подцепляем эту петлю лицевую, снимаем ее на правую спицу, и вот так вот переносим на переднюю сторону. Изнаночную провязываем, лицевую, снова подцепляем, переносим сюда. Видите, край получается. Сейчас я вам безделие покажу. Подцепляю, переношу сюда. Подцепляю, переношу сюда. И так до конца ряда. Один ряд, это всего лишь второй ряд, мы так делаем. Далее мы вяжем классическую резинку один на один. Так, есть. Ну и далее резинка. Один на один. Ой, я забыла, что я вязала э, спицами 4 миллиметра. Вот мне так удобно. Но вы пробуете как бы э, на своих образцах. Да? Итак, первый ряд, там вы вяжете, у меня это 8 рядов резинки. Вы вяжете сколько вы хотите. Но ну, я думаю, вот эти ря... 8 рядов как раз они оптимальный вариант. Вот так вот выглядит вот этот вот первый ряд. Красивенько, очень, да? Вот, и резиночка и далее мы вяжем один ряд изнаночными петлями. Это для того, чтобы начать узор. Он у нас не относится к узору. Это у нас просто начальную ну, как бы разделение между резинкой, чтобы хорошо пошел узор между резинкой и узором. Значит, узор у нас лицевые ряды. У нас все одинаковые. Ну, то есть и в первом варианте, и во втором варианте. Поэтому я просто сейчас показываю первый вариант. тут, где у нас идет туда, да, вот эта линия, это второй. Вот она тут четко видно, что у нас линия идет в одном направлении. Значит, первый ряд. Две петли вместе с уклоном вправо. Я вот так вот их поворачиваю. Два накида. Две петли вместе с уклоном влево. Далее 2 петли вместе с уклоном вправо. Два накида. Две петли вместе с уклоном влево. Две петли вместе с уклоном вправо. 2 накида. Две петли вместе с уклоном влево. Все, вот. Первый ряд, у нас три раппорта, три большие дырки, да. Изнаночный ряд, первая петля изнаночная, далее там, где два накида, первый мы вяжем лицевой петлей, это важно, второй мы вяжем изнаночной петлей. Далее там, где две изнаночные, мы вот так вот подцепляем вторую изнаночную и меняем местами с первой. И провязываем сначала вторую потом первую изнаночной петлю далее два накида первый лицевую второй изнаночная далее снова две изнаночные меняем местами провязываем сначала вторую потом первую лицевая изнаночная изнаночная и кромочная это второй ряд Видите, уже пошла вот эта линия туда. Третий ряд. Теперь у нас дырочки, видите, располагаются в шахматном порядке. Теперь у нас разбивается рапорт на две половинки. Накид, две вместе с уклоном влево. Теперь уже я не поворачиваю петли. Теперь они уже повернуты каким-то образом так. Вот не знаю, две петли вместе с уклоном вправо. Два накида. 2 петли вместе с уклоном влево. 2 петли вместе с уклоном вправо. 2 накида. 2 петли вместе с уклоном влево. 2 петли вместе с уклоном вправо. И один накид. Это третий ряд. Вот, теперь, ну, сейчас изнанку провяжем, теперь потом покажу, значит, изнаночный ряд. Накид провязываем изнаночной, две изнаночные меняем местами, провязываем. Накиды, один первый лицевой, второй изнаночный, далее 2 изнаночные меняем местами. изнаночные накиды 1 лицевая 1 изнаночная 2 изнаночные меняю местами провязываю и накид провязываю лицевой потому что он как бы первые пропорты что у нас здесь получается после третьего ряда после третьего ряда у нас Видите, дырки расположены в шахматном порядке. Вот здесь вот у нас по маленькой. Это значит, одна большая дырка разделена на две маленькие. Вот по итогу у нас три рапорта, если соединить. И так далее. Это весь рапорт. Но если вы хотите вот этот вот второй вариант, которым вяжу я, то лицевой ряд вы вяжете точно так же. А вот в изнаночном ряду, там, где мы меняли вот эти петли, вот, вся разница состоит в а, этих двух изнаночных петлях. Вот два накида, один лицевой, один изнаночных. Вот здесь я подошла, где две изнаночные петли. Я их провязываю две петли вместе изнаночной. И теперь вот так вот нить оставляю здесь, придерживая вторую петлю еще раз провязывая первую петлю: то есть, я из двух сделала 2 лицевая, изнаночная. Два накида провязываю снова 2 изнаночные. И беру провязываю, далее отделяю вторую петлю и провязываю только первую. Э, ну, вот, вот, в принципе, и все, девчонки в этом заключается, как бы разница. Э, вязать поначалу очень неудобно видите вот получается вот такой вот захват переброс на стыке вот нет в этой сплошной линии поначалу неудобно потому что три нити и вот это все такой хаос Ну, потом вы приспосабливаетесь я поэтому у меня и спицы четверка потому что ими мне намного удобнее вязать вот при этих вот захватах я хорошо вы, вы, вытягиваю петли, они у меня свободны, и за счет этого вот мне э, уже уже удобно. Поначалу было страшно неудобно. Значит, в, вот такой вот узор, вот такая вот пряжа. По пряже, я думаю, даже если же девчонки идут, основную фишку играет э, вот эти вот паетки. Да? Вы можете взять любую дешевую ангора, голд, да, ну, любую, это в том случае, если вам нужно бюджетненько. Вам, у вас основное вложение пойдет на вот эти вот, они около 3 долларов, а один моток, и если три э, мотка, это 12 долларов, да, я согласна, это не дешево, но у вас получится праздничная красивая вещь, и это, э, ну, вот так вот, да. Так, теперь что касается расчетов, девчонки, теперь мы пройдем с вами по расчетам. Вот вы связали образец. По мере. У меня ширина 60 сантиметров. То есть всего вот это полотно у меня 120 сантиметров я набрала. Сейчас я вам все расскажу, как считать. Окружность бедер. Бедер. сантиметра на м, свободу облегания здесь девчонки вы решаете как вы хотите либо вы вяжете вот если вы вяжете вот так вот тоненько добавьте вот как у ирины у нее очень свободный кардиганчик такой воздушный добавьте плюс 40 30 40 плюс 30 да? сантиметров я же вяжу, вот он у меня поплотнее, и он будет более, вот как на вот этой вот фотке, вот более он такой будет по фигуре. Это мой вариант. Поэтому я добавляю плюс 20. Итого все полотно у меня должно составлять 120 сантиметров. Я вам сейчас просто покажу ход весь расчетов, да. Вот. у меня они уже есть, потому что я везу. Вот. Я вам покажу, как вам считать, да? Вот. Первое, что вы делаете, кружность бедер, вы число, как бы решаете, вот насколько вам нужен э припуск, как вы хотите, более такое как бы, по фигуре, либо более свободное, как бы оверсайз. Если оверсайз, в зависимости от величины оверсайза плюс 30 плюс 40 сантиметров это на общую как бы окружность бедер то есть у меня сто 20 сантиметров да это 100 плюс 20 уже я на, начеркалась и вот умею я умею умею 120 сантиметров мне нужно я связала образец вот как который я пробовала пробовала вот я решила то вот этот вот образец у меня будет ну, кардиган такого размера значит в образце у меня 40 петель это 22 сантиметра я пишу 40 то есть я меряю вот я набирала на образец 40 петель и я измерила этот образец 40 петель это 22 сантиметра. Вот. Это измеряем нашу плотность. Далее, что я делаю? Мне нужно 120 сантиметров. Это у меня неизвестное число. Да? То есть, я не знаю, сколько петель мне набрать. Здесь я пишу сантиметры под сантиметрами. 22 сантиметра. И у нас 22 сантиметра составляет 40 петель. Девчонки, я все... Видите, как считаю? Не смейтесь, потому что я снимаю на телефон. И все остальное у меня, калькулятор у меня в телефоне. Так что я считаю вот так. Теперь, что нам нужно? Вот это число умножить на вот это. 120 умножить на 40. Это у нас равно 12 на 4, 48 и 2 нуля. 4800, теперь эти 4000, берем вот это число, которое у нас получилось после умножения, 4800 мы делим на 22 сантиметра, на вот это число, которое у нас осталось, что же у нас здесь получается, значит, 2 минус 44, Ну и примерно, если вот так вот я возьму примерно, то это тоже 2. У нас тут не хватает четверочки, да. Можно, конечно, разбить более точно. Ну, давайте более точное попробуем. 22, 8, 1. 217 да, петель. 7, 14. Нет, не 17, 18, наверное, да, 18, 16, вот и какая я щитака, да, 18, ну и эти уже 4 там, значит, вот это число, которое у, у нас должно быть здесь, вот 218, я там посчитала, просто округлила в том в своем подсчете на 220, 218 петель. То есть набрать мы должны 218, но подождите, у нас узор состоит, рапорт, рапорт. Кстати, как пишется рапорт именно в вязании? С одной пы или с двумя? Вот вопрос. Значит, 4 петли. Нам нужно, раз у нас целое как бы полотно, из которого будет одна полочка, одна четвертая, одна четвертая, и спинка у нас две четвертые. То есть все полотно у нас должно делиться на вот таких вот четыре сектора. Это я просто объясняю, вы можете не вникать, вы просто сделаете расчеты вот потому как я рассказываю сейчас. Значит, у нас 218 петель. Нам нужно разбить эти петли на рапорты. И при том, чтобы эти рапорты делились на 4. Количество рапортов делилось на 4. Значит, что я делаю? Беру вот это число, которое мы вы видите. Я не спешу его сюда писать. Я буду еще и его подгонять под рапорты. 218 петель мне нужно набрать на 120 сантиметров. Я делю на 4 петли. Это, я сейчас вычисляю, количество рапортов, значит, 5 минус 20, 17, 5, 54, да, 16, и осталось у меня, вот здесь вот, кстати, очень прекрасно получается, но не прекрасно, и две петли петли. Осталось. Это значит две петли кромочные. Казалось бы, да, что это все идеально. У нас 54 раппорта, 2 кромочные петли. Количество петель нам как раз э, идеально подходит. Но не тут-то было, девчонки. 54 петли. 54 рапорта. У нас должно быть кратно четырем, потому что у нас 4 равноценных сектора. Значит, мы 54 делим на 4 этих сектора. Вы можете не вникать, опять же говорю, повторять те же действия. И это у нас получается 1, 12. И что у нас получается? Ой, здесь 12 щитака. 2 рапорта остается. Два рапорта лишних. 2 рапорта лишних, это 8 петель лишних. Здесь уже... Ваше право, вы либо к этим двум рапортам добавляете еще два рапорта, чтобы было 4, и это значит плюс 2 рапорта 8 петель. Значит 8 петель вы сюда добавляете и набираете 226 петель. Это значит, что на пару сантиметров у вас это все увеличится. Либо вы отнимаете 8 петель. И у вас получится, вот, кстати, у меня четко, видите, как бы я не считала, у меня все равно я выхожу на одну и ту же цифру. Значит, я убрала эти два рапорта, и у меня получилось 12 рапорта, 52 рапорта по итогу, потому что я два вот этих аннулировала. Я от, этого, от этой цифры, короче, 218 петель, я отняла 8 петель, минус 8, которые лишние. Вы либо добавляете, либо отнимаете. Помним, что у нас уже кромочные сюда считаны Вот, и получается у меня 210 петель. То есть я набираю 210 петель на все полотно. Здесь у меня в этих 210 пет петлях 52 раппорта плюс 2 кромочные. Что у меня здесь получалось, я вам сейчас покажу, в чем разница, что может у вас быть, вот смотрите, может у вас быть, значит, что может у вас быть, у вас может быть вот здесь вот, да, не два, как кромочная есть, может быть, допустим, в остатке, у вас тут 5 петель лишних, да? значит, две из них вы берете на кромочную, то есть вы оставляете в этих 218, значит, мы отнимаем, допустим, вот эти, в любом случае, из основного числа вы отнимаете остаток и добавляете две петли. Вот, либо от остатка отнимаете две петли и отнимаете, ну, это вот так вот. То есть от общего количества петель вы отнимаете вот этот вот остаток. Это я просто образно, как бы у меня два осталось, поэтому мне пришлось только добавить эти петли. Вам же их нужно еще сначала остаток отнять, потом добавить две петли и потом эту уже как бы эту цифру делить на рапорты. Ой, вернее, э, эту цифру использовать уже уже как бы после того, как вы посчитаете, сколько рапортов вам нужно добавить или отнять. Вот, кажись, скажи я правильно объяснила, если что-то непонятно, девчонки, спрашивайте, я буду еще объяснять, вот, вот таким вот образом, далее, что я сделала? вот это так я посчитала, сколько нужно мне петель, далее все расчеты будут простенькими, девчонки, вот это вот самый сложный расчет во, во всем кардигане, так что не бойтесь, вот сейчас вы попустите, заморочитесь, а потом, а потом будете вязать, все, девчонки, я вяжу дальше, это будет уже в следующем видео, как раз за недельку я это доведу до ума. Вот, смотрите, у меня упали петли, я не могу. Ну и дальше, вот почему я и сделала так, чтобы вы могли начать вязать. И я уже тут уже, я уверенно могу сказать про расчеты, то есть я уже начала, я это уже прошла. Вот, вот. Ну, в общем, вот так вот. Начинайте, вяжите. А я думаю, что за неделю я это все доделаю. Вот так вот. Все, девчонки, на сегодня я с вами прощаюсь. Делимся в группах, в группах видео, пишем комментарии, ставим лайки, делимся. Также есть функция супер спасибо. Если вы чему-то научились с этого видео, если оно вам было полезно, вы можете меня поблагодарить при помощи, есть там такое сердечко с мешочком денежек, мешочек не надо, вот сколько, сколько вы считаете нужно, ну, в принципе, это все, девчонки, вяжем, а я продолжу, как только свяжу, все, девчонки, всем пока-пока, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока.